Gugi queijo rs gewoon

Ну всё, наберём. Хочу открываться. Хочу всё напомнить. Ладно.

Hello, okay B. Hi everybody B rush don't stop. Okay. Okay. okay. No one more. We will defeat the batteries.

Go go rush! Yes, don't stop! Oh, Man they okay. just <laughs> go A

А, а, а, а,

О, али! О,

Яблеком. Так что.

No. No, no, no. Go B. I watch tunnel. Go, go, go ahead, micro purple. No,

Go rush, и жду ее. Гораш, go, go, go.

This is my

What's that? Look, don't wait.